Произвол, ибо под этим кроется то, о чем человеческий мозг никогда не хотел думать. Великий, последний, живой произвол. Лев Шестов. Жизнь уходила, как вода в песок. Днем небеса тягали гром за громом. А ночью брались продохнуть чуток, И было слово вовсе невесомым. Из немочи его произошел, И вдруг на белом свете воцарился Мертвящий все живое произвол. Тот, что свободе в жутком сне приснился.